Здравствуйте, друзья и коллеги! В этом видео я хочу показать одну из таких очень важных деталей, самых важных, пожалуй, в проекте Дейзи, это прозрачность. А именно, как без личного кабинета смотреть все, что надо внутри смарт-контракта uh, Дейзи. То есть, куда пошли деньги, как все выплачено. В общем, давайте смотреть подробности. Для начала, я вам должен сказать, что надо присоединить вообще то активировать свой кошелек Трона, он вот здесь вот находится. Ну и предваряя все, скажу, что, конечно же, можно то же самое делать через мобильные приложения TronLink, но там сложнее. Там меньше экран, ну то есть проще все-таки через компьютер. Поэтому буду показывать вам, как через компьютер, а как уж через мобильный вы по аналогии поймете и сделаете сами для себя, если это нужно будет. Сначала вы активируете свой TronLink. Да? Для этого надо ввести пароль, нажать Enter, активировать кошелек в своем кошельке то есть система поняла что вы здесь далее вы можете нажать ну соответственно этот кошелек привязан к daisy поэтому все выплаты они идут сюда вы можете нажать на поступление транзакций и в общем любую транзакцию проверить tronskany но давайте для начала для начала мы отправимся в кабинет daisy как только вы присоединили кошелек обновляете страничку и сможете автоматически залогиниться на сайте. Подтвердить. И вы оказались внутри. Еще пока не все у нас доступно на этом сайте. Но ну, когда вы будете смотреть, наверное, уже все будет доступно. Вот. Какие-то сведения отображаются, какие-то нет. Что-то еще некорректно. Вот. Вы можете посмотреть здесь в общем, все, что нужно. И состояние вашего счета, прибыль и общего счета. Но наше видео сегодня не об этом. Остальные обучающие видео будут об этом. Поэтому смотрите их. А я сейчас хочу показать, как на TronScane действует. То есть, как смотреть смарт-контракт без личного кабинета, который я сейчас вам чуть-чуть продемонстрировал. Итак, заходим опять в свой TronLink. Жмем на любую транзакцию. Вот мы ее открыли. да? Вот здесь поступление. Ну, вот, например, плюс 3 доллара. Явно это кто-то первый пакет купил, а я получил 3% по матрице. Давайте кликнем эту операцию и посмотрим. Вот есть uh, Transaction IT. Uh, сколько взяли комиссии за эту транзакцию. Не смея, конечно, а с того, кто платил пакет. И вот есть в конце Go to Transcom for Details Data. data. Да? Вот мы ушли на подробности данных по этому поводу, по этой транзакции и видим, что Здесь выплачивается матчинг-бонус, матричный бонус. Вот он, да? 4% двум поколениям ушло, остальным ушло про 3%, и еще 9 10 поколение по 4%. А откуда вот эти 0.4, 0.4, 0.3, 0.3? Ну, это матчинг-бонус. Видно, что здесь все это выплачено. Если мы все это сложим, получим 37,5%, по-моему, если не память не меняет, процентов. И видно, какие кошельки получили эти награды. То есть если вы знаете кошелек, то вы можете вычислить, кто чего получил. Вот я знаю свой кошелек, и я вижу, что 303, 404, 043, это все мной получено. То есть видно, что все окей, okay, здесь работает, и бонус выплачен. Но это не все бонусы, которые заплачены за эту транзакцию. Вот есть адрес владельца. Кто, соответственно эту транзакцию совершил то есть кто заплатил собственно за, за первый кошелек да вот мы на него перешли на этого человека вот его адрес транзакции мы даже можем увидеть сколько у него на счету сейчас тронов находится вот и можем нажать переводы передача trc 20 именно и увидеть что вот он заплатил эти свои 100 долларов и вот смарт-контракт который обработал эту операцию вот он. сейчас мы туда уйдем но давайте сначала Перейдем на хэш транзакции, вот этой 100 долларов, и посмотрим, что здесь. Вот здесь мы видим общее распределение. Видите, из 100 долларов, соответственно, 50 ушло в торги. 5% заплачено личного бонуса тому, кто пригласил этого человека. Еще по 2% значит, ушло Дейзи и Эндотеку. 1,8% ушло на Пейсеттера и 1,8% ушло на Лидершипа. Ну и 37,4, а не 37,5, как я сказал с самого начала, ушло на вот этот матчинг, матричный бонус общий, да? Ну, матчинг бонус он спрятан внутри матричного. Вот. И мы видим, что энергии было запрачено от 53 трона. Ну, это за первую часть марзионского балета, а всего у балета две части. Вот давайте обратно уйдем. Так, опять переводы, опять передача ТРЦ-20. Увидим, что, видите, вот есть еще вторая часть, тоже 100 долларов. Вот. in это поступление 100 долларов то есть сначала человек закинул себе 100 долларов потом их потратил вот давайте на вторые вот эти вот на вернее на первые да, 100 долларов уйдем мы вторые только что смотрели посмотрим что там Вот это подтверждение confirmation который человек нажимает и мы видим что здесь еще три три трона сожжено то есть всего там около 50 и здесь три да то есть не так и много вот ну здесь уже не так интересно смотреть подробности, поэтому давайте уйдем, где мы были до этого. И посмотрим, какой смарт-контракт это обработал. Итак, вот он, смарт-контракт. 8 Q8NG... вот. Так, видим, вот он, смарт-контракт. Далее, давайте его сверим с тем номером, который нам предоставили. Для этого мы уходим на чат в Телеграме. Инвесткриптах. Вот он, этот чат. Обратите внимание, вот здесь есть закрепы. Здесь закреплено все самое важное. Всего закрепов здесь на данный момент у нас около 19, по-моему. Переходим к следующему закрепу. К следующему. Вот так вот кликаем, мы просто переходим по закрепу. Вот то, что нам нужно. Итак, мы здесь видим данные смарт-контрактов. Вот он, Q8MJG. Да, вот он. Это прокси. Для того, чтобы смотреть транзакцию. Ну, давайте его и, и используем сейчас. Для этого нам надо нажать кнопочку «Читать контракт». Кстати, мы можем посмотреть. Вот «Творец». Видите, вот «Творец». Давайте нажмем сюда. Если мы сюда нажмем, мы увидим, вот, кто создал этот контракт. Вообще, чего он вообще насоздавал. Какие он контракты... Вот, контракт published. вот Какие у него есть контракты, которые у него опубликованы. Вот, две страницы всего контракта. Да? То есть разработчик создал эти смарт-контракты. Может быть, это все дейзевские смарт-контракты. Может, еще какие-то. Но сейчас уже не будем вдаваться в подробности. Это уже совсем дебри. Да? Я про то, что здесь даже эта информация открыта. Перейдем обратно. Итак, вот он этот смарт-контракт. Значит, нам надо нажать кнопочку «Читать контракт». И что мы здесь можем узнать? Что-то он особо мне ничего не показывает. Вот смотрите, да, чтобы что-то узнать, мне надо привязать кошелек. Давайте мы это сделаем. И я почему-то это не сделал сразу. Давайте это осуществим. Нажать кнопочку «Привязать кошелек» надо вот здесь. Вот, Соответственно, он свяжет их. Вот кнопочка «Связь» нажали. Все, вы ушли сюда, на свой собственный кошелек. Ну, здесь информация по вашему кошельку. А нам нужна информация по смарт-контракту. Давайте мы его опять возьмем уже отсюда, из нашего чата. И вставим в адресную строку. Вот сюда. Ну, вернее, не в адресную, а в строку внутри а, этого Tronscan. Да? Я еще хочу обратить ваше внимание. Смотрите, адрес этого сайта tronscan.io. Вот. tronscan.io. Вот здесь внутри мы все и делаем. Так, читать контракт опять нажимаем. Нет, данных у нас здесь только три. Тогда давайте сделаем следующее. Контрактов много, запутаться легко. Поэтому роутер, находить данные пользователя. Вот это очень интересный Смарт-контракт, это еще один смарт-контракт из нашего семейства Daisy. Поэтому давайте мы уйдем на роутер. Вот он, да? Можно вот здесь нажать, можно на поиск. Неважно, я вот здесь вот его выберу. И посмотрим, что у нас здесь интересного. Читать контракт. Вот. Что самое интересное, вы посмотрите подробности, а я хочу показать вам самое-самое интересное. Так, Golpysetter pool, пожалуйста. Вот, например, еще один смарт-контракт Golpysetter Pool. DZ в конце, да? Вот он, DZ. Leadership пул, Вот он здесь показан. Матрикс бонус пул, еще один смарт-контракт, да, вот V9, матрик, матрикс пул V9, вот он матричный бонус, да, то есть вот смарт-контракты, вот достаточно знать только вот этот роутер, да, и здесь указаны смарт-контракты, все остальные важные. Так, name, название смарт-контракта, видите, наверное основной, дейзиевский смарт-контракт, да, дейзи просто называется. Теперь смотрите, name to address, то есть если вы знаете имя пользователя, то вы можете узнать его адрес. Например, я знаю адрес, э, имя пользователя такой-то, и вот его кошелек выдается. Я скопирую его кошелек, и он мне еще пригодится. Paysetter бонус lifetime, вот сколько сейчас бонус Paysetter, не знаю, что это означает. Pool Paysetter, тоже вот адрес смарт-контракта, который отвечает за пул Paysetter. Дальше. Смотрите, вот интересно. 19 пункт. Should search for a legable referral. Вот если мы нажмем адрес контракта и tire unit, может быть, это в какой матрице, какой спонсор? Вот нажмем Call Fells. Не знаю. Ну, в общем, если разузнать, что здесь делать, тоже интересно может быть. Какие-то данные. tire прайс. Например, первый пакет. Вот видите, 100. Причем здесь данные указываются очень смешно. Вот 6 нулей. То есть 100 долларов. да? Вот На самом деле здесь 6 нулей прибавляется. То есть если вам цифры какие-то здесь вплывут, они всплывают. То вот, пожалуйста, или например 10 пакет. Сколько стоит? Давайте выясним. Вот 6 нулей отнимаем. Раз, два, три. Раз, два, три. И выясняем. 50 на 1200 долларов. Вот так. Да? Вот ну вот она самая интересная графа. Users. вот Мы выяснили по имени пользователя его кошелек. Вводим сюда кошелек. И выясняем, что он спонсировал 4 человека. Что у него в первой линии. 6 нулей отнимаем. 800 долларов всего лишь. Еще время, когда он регистрируется. Но оно в непонятном формате. Поэтому не знаю, как его прочитать. Сколько у него активировано уровней к получению бонусов? Ну, один, да. То есть, явно, что 800 долларов – это не 1000, которые требуются в первом поколении, чтобы активировать те или иные уровни. Да? Поэтому он, в общем, ничего и не активировал. Так, сколько он купил пакетов? Тайр – это пакет, да, по-английски. Четыре пакета он купил. То есть, он вошел на 3000 с чем-то долларов, да. Вот, кто у него персональный реферал, какое у него имя пользователя – и сколько у него в первом поколении пейсеттеров. Вот, очень интересные сведения. Их полезно знать. Вот, поэтому если ну, в личном кабинете что-то не совсем до конца отображается, неправильно отображается или просто нет сведений, вы всегда можете залезть в смарт-контракт вот и проверить данные. И самое главное, вы всегда можете выстроить спонсорскую линию. Вот помните, как я сказал вам, да, если вы знаете код операции вот этой вот по оплате того или иного пакета вы всегда можете посмотреть по матрице как встал человек под кого да если вы конечно знаете кошельки ну можно сделать опрос или выяснить здесь вот здесь как по номеру по логину выясняется кошелек также и по кошельку можно выяснить логин вот то есть вы сюда зашли да я вам это уже показывал и смотрите кто чего получил на все 10 поколений все это видно Какие кошельки? Соответственно, можно в той или иной матрице увидеть, где же человек в итоге стоит. Вот. Личный бонус здесь не показан, он по-другому выплачивается. Да? А вот матричный здесь указан. Давайте к личному бонусу вернемся. А, Ну вот, я открыл страничку, я предыдущую смотрел. Смотрите, вот пакет за 200 долларов, кто-то купил. Да? Вот. Точно так же можно выйти на данные, вашего подопечного, вот по адресу владельца, да, кликнуть на любой пакет, который вы хотите выяснить, и там посмотреть и матричный бонус, кому выплачен. То есть вы таким образом поймете, в какой матрице прикреплен этот человек к какому человеку, да, то есть куда место в структуре в итоге он встал. Вот. А здесь 10, да, то есть 10 долларов это 5% с 200, это личный бонус, вы можете всегда увидеть, кто получает с человека личный бонус вот таким образом местоположение в структуре выясняется еще смотрите что интересно вот на этом контракте который у нас в самом начале указан да вот этот который прокси вот вы можете нажать на транзакции и вы увидите все транзакции по всей компании которые сейчас происходят то есть ну вот эти еще не подтвержденные потому что там секунды да, назад, вот, минуту назад, две минуты, четыре минуты, вы увидите, тут, конечно, страниц очень много, и все посмотреть невозможно, но вы увидите, как часто происходят покупки пакетов в Дейзи на какие размеры, и все подробности о транзакциях вы можете увидеть. Но понятно, что это по всем пользователям системы, не только по вашей структуре, поэтому ну, если вы зададите целью выяснять, кто это покупает, это можно, конечно, сделать, но это сложно. Идентифицировать номер кошелька и человек, который вообще может из какой-нибудь Австралии или Германии или Греции или из Индии, сложно. да? Ну, давайте посмотрим на любую совершившуюся транзакцию, которая уже подтверждена. Вот, SXS, да. Вот, посмотрим ее хэш. И опять же, вот они детали, да, куда ушли деньги. Это пакет 800, кто-то купил, да. Первый, второй, третий, четвертый пакет. 400 ушло в компанию, 40 получил. Это личный бонус пригласитель По 16 получили Дейзи и Индотек. Ну, основатели Дейзи и в Индотек пошло, да. 14,4 это ушло в пул пайсеттеров. Лидершип пайсеттеров и гол пайсеттеров, да. И 299,2 это на матричный бонус. Вот. Вы можете увидеть все адреса. Опять же, вот, например, если вы нажмете адрес отправки в Дейзи всех средств да то вы увидите вот видите все вот эти отправки все они здесь фиксируются вот и вы можете увидеть сколько там сейчас usdt вот в данный момент миллион четыреста да вот и вот вывод переводы этих средств вы также можете увидеть вот то есть поступление поступление поступления да? Это половинки половинки от пакетов. Да? 50 – это от первого пакета, 100 – от второго, 400 – от соответственно, четвертого, 200 – от третьего. Да? Все вот так происходит, это все видно. И также можно докрутить и посмотреть выводы. То есть это вводы, а где у нас выводы? Выводы – это должно быть уже по каким-то солидным средствам, потому что понятно, что по какой-то мелочи не будет отправляться на трейдинг. Вот 8 960 кто-то купил, покрупнее пакет, похоже, что восьмой. Вот это все вводы воды. Так, здесь, может быть, где-то можно отфильтровать. Но Дело в том, что если я тут здесь уже накоплю тысячи, миллион четыреста, то, наверное, мне придется листать долг. Похоже, кто-то купил пятый, десятый пакет, пакет. Там, где 50 тысяч. Соответственно, он стоит 51 100, по-моему, 70% от этого отправляется в трейдинг. Вот. Таким образом, вы можете посмотреть, как часто покупают, какие пакеты, вообще по всей компании. Знаете, как все очень прозрачно. То есть, компания ну, вот, имеет такую смелость показать все, что у нее происходит, вообще все абсолютно. Вот. Единственное, что вы можете не узнать, это кто конкретно совершал то или иное действие. Да? Поэтому ну, определенная конфиденциальность данных, она здесь соблюдается. Вы можете увидеть, есть ли какие-то ошибки или нет. Видите, здесь пока суммы все сходятся. Все, ровно половина или 70% от купленного пакета. Может быть... А, вот смотрите, в... Это in, да? А. Давайте выберем из. Я нашел все-таки. Вот видите, как компания отчисляет 2 700, миллион 340 8 миллионов 858 тысяч миллион семьсот и даты. Вот 8-9 дней его. Да, то есть вот, смарт-контракт запущен у нас вот на, сейчас 9 дней назад. Да? Вот первая операция, которая прошла: unrecorded токен. Не знаю, что это означает, но я вижу, что следующая операция по выводу средств. С 12 тысяч долларов начались ну то есть это был какой-то пристрел явный, потом 6 миллионов отправилось, 3 миллиона миллион можно все это сложить и получить общую сумму да а общую сумму мы с вами в тези видим вот здесь и даже не здесь а точнее так пардон это мои личные данные, вот здесь да? вот мы видим что 53 миллиона долларов было отправлено в торги вот и соответственно если мы сложим все эти цифры то у нас должно получиться 53 миллиона долларов в копейку в копейку. Вот давайте я это сейчас сделаю, не по на калькуляторе. Вот я вбил все эти данные в экселевскую табличку. Теперь мне осталось взять сумму. Вот. Итого 28 миллионов набрали сейчас и 23 миллиона набрали на первом старте. Итого у нас получилось 51 миллион 961 тысяча. Давайте прибавим еще то, что осталось на счету. Миллион 426, 177. Вот 53, 387. Ну-ка давайте-ка. 53. Ну, 838. Видимо, я просто где-то что-то не обновилась сведений. Или здесь сведения просто не так часто обновляются, как... Может быть, раз в час, да? Вот миллион 447, 366 уже, да? Вот. Ну да, мы с вами видим, что плюс-минус там какие-то копейки, все очень даже сходится. И это, ребята, ну просто круто. То есть компания показывает все свою подноготную. Для чего нам это нужно? Нам это нужно, чтобы мы точно знали, что компания деньги никуда налево не отправляет. Понимаете, что она не выплачивает нам прибыли за счет того, что просто приходит новенькие, а она у них забирает деньги и выплачивает нам. Вот этого нам не надо. Поэтому мы совершенно в Дейзи здесь спокойно и видим, как платится все на самом деле и куда деньги уходят. Мы это все можем проверить. Конечно же, каждый пользователь это делать не будет, но те, кому интересно, те, кто заморачиваются, те, кто является аналитиками, те, кто является ну, проверяторами, те, кто на ну, таких всегда все держится, таким людям верят, потому что им все проверяют. Да, вот они могут зайти и все проверить. И не надо никого убеждать, выступать, делать какие-то презентации, объяснять, что здесь все открыто и так далее. Просто зайдите и посмотрите. Все. Вот. Поэтому все инструменты у нас здесь в руках. А если мы еще и аудит посмотрим, аудит крупнейшей компании, которая входит в четверку самых крупных компаний аудиторских мер, с мировым именем, да, вот, на следующей неделе нам этот аудит уже должны предоставить. То все. Все. Это единственный случай в MLM, это единственный случай в тех компании которые автоматизировала приток денег от розничных клиентов, раз. И второе, полная прозрачность в МЛМ по всем выплатам и по тому, куда и как расходуются средства. Понимаете? Вот, все. Это, э, да я не знаю, это прецедент в истории ДЭФИ, распределенных финансов, да, в истории МЛМ, в истории финтех-индустрии и в истории интеллектуального трейдинга. Это очень круто. Вот. поэтому на одно это можно звать в Дейзи, я не знаю, огромное количество инвесторов. Вот, они хотя бы просто могут спать спокойно и не бояться, что это какая-то пирамидальная структура, которая все время платит, платит, платит за счет, может быть, трейдинга, а может быть и плюс еще и средств вновь вступающих людей. И таким образом у нее балансы просто могут не сойтись, и она в один прекрасный момент соскамится, как это и бывает в пирамидах или гибридных системах. Вот, здесь никакого гибрида, никаких пирамидальных систем. Здесь все четко, открыто, что я вам сейчас и продемонстрировал. Вы можете заморочиться, посмотреть все еще более подробно. В конце концов, в нашем чате есть ссылки на еще другие смарт-контракты. Это все можно тоже посмотреть и убедиться в том, что все четко. Ролик был посвящен исключительно системе, как проверить Дейзи на все, что она заявляет. С вами был Алексей Хохлатов. До новых встреч. Обучение на остальные темы смотрите в других моих роликах.